Вопрос второй. У Евгения Ильмова из Санкт-Петербурга, тренера, воспитавшего несколько чемпионов мира, подход к общению со своими учениками заключается в неком непривыкании к ним. На соревнования Евгений ездит в другом вагоне. Суть этого в том, что иногда жизнь вносит свои коррективы. И ученик бросает тренировки и уходит по ряду причин. Я понимаю его. Это больно. Это как отрезать кусок сердца. Ты отдаешь все от себя я тоже такие моменты очень сильно переживаю, становится пусто внутри. У меня, если брать как, мою школу и меня лично, у меня подход совершенно иной, потому что для меня самое важное все-таки это близость с человеком душевная. Когда она есть, я могу человеку помочь, подсказать, и он Ко мне идет, как к самому близкому человеку, к другу. Ну, представьте себе сами, что есть просто люди какие-то, с которыми вы тренируетесь, а есть ваши родные. Естественно, что вы расстанетесь с простым человеком очень легко. Но с родными-то расстаться практически невозможно, потому что это те люди, которые близки с вами, которым вы нужны и которые нуждаются в вас. У меня очень большое количество учеников, если брать душевную часть, душевную сторону нашей жизни, берем мне спортивную, то именно это мне помогало удерживать их, именно это позволяло им приходить ко мне с любыми жизненными вопросами, а так как я старше, опытнее, то естественно я всегда своим ученикам и ученицам отвечал на те вопросы, которые они мне ставили. Ну и Следующий момент – это семья. У нас получается семья близкая, люди друг друга уважают, любят, относятся совсем по-иному к друг другу. И, естественно, в семье люди совсем по-иному идут в, в своем жизненном пути. Это, я думаю, понимает каждый. Поэтому, возможно, кто-то использует другие методы. Но для меня самое важное – это близкие люди, семья, которая готова отдать все, для тебя, а ты готов отдать все для них. Поэтому, скорее всего, я и смогу почувствовать вот эту маленькую, тоненькую ниточку у человека, которую нельзя взять и почувствовать, когда он просто с тобой общается или просто входит к тебе на тренировки. Да и сам представьте себе, разве вы можете человеку не неблизкому посвятить то, что у вас на душе накипело? А если ученик этот тренеру не посвящает, то как его подготовлю к высшему старту? У него Проблема может с любимой девушкой, он стесняется об этом сказать, эта проблема его гложит. я могу ему подсказать и мы вместе плавно сойдем с, этой, с этого момента. Но если он со мной не близок, он никогда не скажет мне, я только буду видеть, что он тает на глазах или вообще просто хочет уйти. И я считаю, что в моем тренировочном процессе, в моем воспитании душевность и семейные отношения – это то, что держит мою школу. Спасибо. Школа великого духа, философии, бойца не сдаваться никогда, слыша зов поколений. Через боль, через слезы мунисон, сердцебиений. То, что чувствуем, то, чем живем, не умрет. Никогда, через страх напролом. Идеология.